Это видео не о том, кто победит в этой войне, потому что война есть война, и в войне страдают оба. Есть такая древняя мудрость, древняя поговорка, что если ты допустил конфликт, то проиграли уже оба. То есть победителя нет в конфликте, так как оба пострадают. Ну, а мое мнение вы все знаете. Великая империя, я не даром ее называю тухлой, потому что она уже умерла, и последний ее прыжок это... Это как зверь, который умер, хищник, но который еще не понял этого, и он совершает последний отчаянный рывок, пока еще тело ему подчиняется. Вы можете верить в победу тухлой империи, я не буду вас переубеждать по той простой причине, что вера это бессмыслица. Вера это как надежда, это проявление слабоумия, так как вера не базируется на каких-то фактах, на какой-то информации, вера базируется просто на своем желании. И именно поэтому я атеист и всегда был против таких понятий, как вера. Потому что без доказательного что-то верить, но согласитесь, это по-настоящему признак глупости, недоразвитости, слабоумия, Что-то в этом роде. Выбирайте сами, что больше вам нравится. Ну вот. Свободная Краина, она уже победила, она это доказала. Суть не в этом. Короче, видео о том, каковы будут последствия что будет после войны, я объясню. После Афганистана многие люди, молодые люди, которые попали на войну, которым пришлось убивать, которые видели смерть и которые вернулись потом домой, они переживали исключительно катастрофические психологические проблемы. Более того, эти люди почувствовали вкус крови, они убивали. И они видели смерть буквально в шаге от себя. Это очень важный момент, который вы должны в первую очередь понять из моего видео. Потому что в этом заключаются грандиозные последствия. Катастрофические последствия, которые великой гниющей тухлой империи придет в придется в последующем пережить. И это чревато грандиозным ростом криминала. Грандиозным ростом беспредела. Я думаю физических расправ и многого-многого другого. То есть то, что ждет в последующем тухлую империю, разительно отличается от того, что ожидает свободную Украину. Почему? Объясню. Ну, э, во-первых, потому что свободная краина, она себя защищает, она обороняется. И у тех, кто стоит с оружием в руках, у них есть непоколебимая мотивация и неоспорима, скажем так, мотивация, потому что они защищают свою землю. Когда закончится война, эти люди будут знать, чем заняться. У них не будет времени на то, чтобы переживать свои тяжелые какие-то психологические последствия. По той простой причине, что им нужно будет восстанавливать дом. Им нужно будет отстраивать все заново. Они будут заняты делом. И эти люди, они объединены Единой целью. Понимаете, в чем грандиозная психологическая разница? Просто грандиозная. В свободной краине не будет того, что, что будет в тухлой империи. Это разные, совершенно разные позиции. Это разные чаши весов. Не надо их сравнивать. Более того, вдобавок ко всему, я вам скажу, вот такая страна, как США, Соединенные Штаты Америки... Они, Вы же знаете, они участвуют во многих конфликтах, и тоже огромное количество людей переживает вот эти психологические проблемы. Так вот, знаете, там существует грандиозное количество программ, которые позволяют пройти бывшим военнослужащим, которые побывали в боевых каких-то вот точках, э -э в горячих точках, на войне, проще скажем, пройти реабилитацию. Это все, совершенно все. Это и достойная пенсия, это и какие-то там льготы, это социалка, это помощь, это психологическая, в первую очередь, помощь, чтобы человек мог перестроиться и продолжить жить, как нормальный человек. Я не знаю, но в Тухлой Империи я никогда не видел такой заботы о человеке. Я не видел, чтобы там действительно оказывали психологическую помощь. Я видел там карательную психиатрию, да, но я не видел психологической помощи. Я не видел, чтобы... Человек, испытывающий трудности, какого бы то ни был характера, будь человек просто инвалид, просто инвалид, который, в принципе, должен там, на этих территориях, должен пытаться выжить, в прямом смысле слова, выжить. Такое понятие, как безбарьерная среда. О чем вы говорите? Это никогда не существовало. А пенсионеры, которые сейчас плачут и говорят о том, что жировка снова выросла в цене, Фактически, ну я говорил вам уже про количество туалетов, про количество унитазов в тухлой империи, насколько их мало и насколько много людей ходит в дырку в земле, справляя свою нужду. Это все чревато грандиозными последствиями. И знаете, если в мирное время с этим еще как-то справлялась власть, справлялась само так называемое общество, хоть мне не хочется их называть обществом, это просто стад баранов, Однако, в мирное время с этим справляться как-то может быть немного попроще. Нет дополнительных проблем. Но то, что ожидает тухлую империю в плане экономического провала, экономической гибели, пропасти, апокалипсис. Самый настоящий апокалипсис, который многие ввиду своей недоразвитости просто не имеют возможности представить. Они не понимают, как работает цепочка производственная, как работает логистика, как работает... Легкая, тяжелая промышленность, от чего не зависит, что такое встроенность в мировую экономику, что такое зависимость от импортных комплектующих и многое-многое другое. С этими людьми бессмысленно разговаривать, я совершенно не собираюсь им ничего не ни доказывать, не рассказывать. Есть огромное количество информации, экспертов в миллион раз выше меня по статусности, и значению и знаниям. И я, в принципе, никогда не претендовал на роль эксперта как в каком-то было вопросе. Я высказываю исключительно свое мнение. Хочу обратить ваше внимание на это. Опять же, лишний раз обратить внимание на это. Данный канал — это лишь э, мое, исключительно мое мнение. Я просто его озвучиваю. Ввиду того, что мне это позволяет Конституция и закон. Так вот. Mm -hmm. Забирали на эту войну людей, и это уже не секрет, кстати говоря, это официальная информация. Не из столицы, забирали из регионов. И вот представьте. Сотня, полторы сотни, там почти две тысячи, сотен тысяч человек. А сейчас, я не знаю, наверное, я предполагаю, что сейчас будет еще и мобилизация, и что этот конфликт, там, конечно же, война. Война не конфликт, война. Это война, это война и она затянется. Да, есть предпосылки к тому, чтобы она затянулась, вошла в какую-то фазу, не так все будет быстро, как я предполагал, есть на это объективные причины, но, ну, в общем, мы не знаем точного числа тех людей, которые пострадают в процессе. Именно со стороны Тухлой империи, именно вот эти молодежь, призывники, там, контрактники, молодые люди, молодые люди, которым дали в руки оружие, которые... Убивают, насилуют, мародерят, там, чем занимаются. В первую очередь убивают. Потому что на войне не бывает так, чтобы ты вот был с оружием, был на фронте и ты не убивал. Это не, это не бывает. Так, так не получится. Так не получится. Побывать на войне и не, не убить самому, и не увидеть смерть рядом, либо не погибнуть самому. ну Как, как повезет. Но все эти вещи, они неизбежны. Вот представьте, просто представьте себе, что из провинции, из регионов, призывают молодых людей, забирают их. Будь то контрактники, неважно. Это люди в большинстве своем молодые. Люди в большинстве своем э, психологически еще и не сформированы. Ну, то есть, это, как личность, это, это тесто. лепи из него что хочешь. Вот в итоге, что происходит? Человек попадает на войну, и он переживает все, в кавычках, прелести этой войны. Что происходит с его характером? Что происходит с его личностью? В кого он превращается? В какую мерзость и мразь он в итоге превращается. Особенно, если он совершает э, добровольно, по своему собственному желанию, чувствуя безнаказанность, понимая безнаказанность, если он совершает убийство, насилие во всех формах во всех его страшных формах проявления, мародерство. Мародерство в данной ситуации, я вообще считаю, это самая маленькая, по-моему, проблема из всего того, что там происходит. Геноцид, уничтожение жилого фонда, и перечислить будет сложно вся та мерзость, которая там происходит. Со стороны напавшей на свободную краину тухлой империи. Понимаете? И вот представьте, сотни тысяч людей. Ну, может поменьше, сколько там выживет, я не знаю. Но они вернутся домой. Они вернутся в свою грязь. В свою какую-то вот региональную тьму таракань. Где нет работы, где, где с падением экономики, тухлой империи, сейчас, которая будет развиваться вот этим летом, мы увидим первые результаты. Истощение складов, нарушение логистики, работы санкций, многого другого. Остановки производства. Это все примерно к лету мы начнем уже видеть. Мы начнем это все видеть. Крах банковской системы, валютные операции, многое другое. И импорт, и экспорт. Там. Все, совершенно все вплоть до возможности свободно передвигаться, там, самолеты, поезда, потому что для этого есть огромное количество причин, начиная от комплектующих, подшипников, там, в конце концов, и отсутствие самой техники, возможности ее производить, собирать, и всего, абсолютно всего, нет ничего для того, чтобы дальше продолжалась та же жизнь, которую мы знали пару лет назад, там, до ковидов, до того же, понимаете. Ну, когда люди свободно перемещались, когда люди с карточкой пластиковой в кармане могли производить операции по всему миру, и никто не испытывал никаких проблем в товарах, магазинах, в любых совершенно. Заказывали из любой точки мира себе что хотели, оплачивали это легко, пользовались этим. Надо ремонтировали, покупали комплектующие запчасти или новую вещь. Совершенно не важно. Все это исчезнет. Очень скоро исчезнет. И вот возвращаются люди, которые почувствовали вкус беспредела, вкус крови, вкус безнаказанности. Молодые люди, у которых вот личность вот такая теперь, черная, быдлая личность, только еще и почувствовавшая вкус крови. И вот представьте, сотни тысяч людей, вот этих молодых, но несколько новых поколений, они возвращаются своей земле. И что будет ждать? Какой уровень криминала, какой уровень беспредела, какой уровень, какие последствия будут у всего у этого? Почему никто не подумал о том, что всем этим людям каким-то образом нужно будет перепрошить мозги в последующем? Люди после войны. Это уже не люди. Если у этого человека нет светлой мечты, светлой цели, которая будет основана исключительно на созидании, почему я говорю, что свободная краина, она не страдает этим, у нее как раз и есть вот эта общая цель, созидание, восстановление, возрождение. Понимаете? Восполнение потерь, скорби, настоящей, чистой скорби за невинно убиенных. В тухлой империи этого нет тухлой империи есть только пропаганда, ненависть. Там есть бескрайняя и бесконечная ложь неимоверных масштабов. И самое главное, там есть безумие. Безумие. Потому что по-другому это не называется, когда борщ выставляют как причину фашизма или нацизма. Борщ. Понимаете? Это безумие. Да? И вот скажите мне, услышав меня только что, что в итоге будет ожидать тухлую империю, когда сотни тысяч людей с позором проиграв вернутся на пустые, нищие голодные земли, не имея возможности не устроиться на работу, и знаете, что самое интересное? В Германии, кстати говоря, после, после проигрыша во Второй мировой войне, там ведь нация переживала исключительную психологическую беду, проблему. Они чувствовали грандиозную вину за то, что совершили. Только вот немцы, они цивилизованные. Они цивилизованные граждан тухлой империи. Значительно цивилизованные. Но даже они десятки лет, десятки лет, они переживали, выплачивали репарации, и они просили прощения, потому что они знали, что они сотворили с этим миром, какую грязь, какую чуму они выпустили на свободу, кому они зиговали, кого они поддерживали. Что будет происходить на территории Тухлой Империи, когда те, которые вернутся, поймут, а это будет рано или поздно, когда они поймут, каким позором, но не славой они покрыты. Какую мерзость они творили. Они не будут великими ветеранами. Их не будут вспоминать десятилетиями, почитать, проводить парады в их честь. Нет. Они будут покрыты позором навсегда. И, тот уровень, и тот, тот уровень кошмара, тот уровень возросшего криминала, который грядет по завершению этой войны, тот уровень нищеты, безработицы, экономического краха, интеллектуального упадка, потому что уехали. Уже уехали почти, почти все, кто могли, у кого есть мозги, у кого есть душа, у кого есть сердце, кто не согласен с этим. А сейчас уедут и оставшиеся, вы не беспокойтесь, уедут. Не останется вообще никого. У тухлой империи, в нескольких словах подвожу итог, будущего нет. Она мертва. И именно потому она тухлая. Я боюсь как бы... Ладно, хватит. Анализируйте, пишите свое мнение. Всего доброго. Не знаю, правда, уместно это или нет, однако, знаете, вы до сих пор имеете возможность получать любую точку зрения, огромное количество информации из разных источников и анализировать, анализировать, анализировать. Пока еще правда, которая происходит, она вам доступна. Всё. Sure.